всем привет хотел бы с вами поделиться видео как узнать сечение провода не обманул ли вас продавец действительно ли продал заявленное сечение покажу как это делать Например. так берем наш провод вот наш провод зачищаем аккуратно берем ножик. зачищаем аккуратно чтобы не срезать ни одной жилки делаем это вот таким образом так мы зачистили наш провод получился у нас вот такая вот видите по одной жилке мы Многожильный. Что нам надо сделать? Нам надо замерить диаметр одной жилки. Мы берем вот так вот жилку нашу. Берем наш штангель-циркуль. Вот такой вот. И замеряем диаметр. Так, раз. Вот наша жилка. Что у нас получилось? Смотрим. Получилось у нас что-то 0,2 между двойкой и тройкой. Где-то 0,025 миллиметра получилось. Все, одна жилка у нас известна, диаметр. Что нам надо сделать? Теперь надо надо посчитать количество вот этих жил. Записываем наше значение. 0,25 миллиметра у нас будет диаметр одной жилы. Считаем теперь общее количество жил. Будем считать, заворачивать их. Вот таким вот У нас одна есть, вторая. Я посчитаю, для вас это будет быстрее. Итак, после подсчета у меня получилась вот такая вот ромашечка. Из всего получилось у меня 51 жила. Записываю количество. 50. 51 штука. Что нам надо далее сделать? Надо посчитать площадь поперечного сечения одной жилы. Считать мы будем легко по формуле. S равно πr в квадрате. В данном случае радиус у нас будет равен 0, 125, миллиметра после того как мы изнаимем радиус можем площадь дать площадь поперечное сечение одной жилы s будет равно 314 умножить на 0 сто двадцать квадрате после того как мы посчитаем нашу площадь все это умножим на 51 штуку и получим площадь в миллиметрах квадратных пока неизвестно 0 125 умножаем на 0 125 равно умножаем на число пи 3,14 равно получили площадь поперечное сечения одной жилки умножаем на 51 жил равно получилось у нас вот такое вот сечение нашего провода 2,5 мм квадратных значит наш продавец нас не был вот такой он, он молодец итак кому всем кому понравилось видео ставить лайки подписывайтесь на канал всем спасибо до свидания